Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой симпатичный и очень простой узор повторением одного ряда. Он прекрасно подойдет для любых кофточек, свитеров и кардиганов. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 14 плюс 2 петли. Цепочка готова. Первый ряд. Придерживаем крайнюю петельку пальцем. И над ней набираем три воздушных петли подъема. Ту, которую держим, пропускаем. А в следующую вяжем столбик с одним накидом. И в следующую петлю еще один столбик с накидом. Таким будет начало каждого ряда. Дальше в цепочке мы отступаем 3 петли. И в четвертую вяжем 6 столбиков с одним накидом. Первый. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой получился вот такой веер. После него 2 воздушных В цепочке две петли пропускаем, а в третью вяжем столбик с накидом Две воздушных, Теперь пропустим 3 петли, чтобы столбик наклонился влево. В четвертую вяжем столбик с одним накидом. И в следующие 3 петли по одному столбику с накидом. Вот это раппорт узора по горизонтали. Дальше он, соответственно, повторяется. Отступаем по цепочке 3 воздушных и в четвертую вяжем 6 столбиков с накидом. После веера 2 воздушных. В цепочке 2 пропускаем. А в третью вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушных. 3 пропускаем. С четвертой вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый ряд вводный, поскольку вяжется на цепочке воздушных. Его мы за рапорт не берем. В конце ряда я связала после столбика 2 воздушных. Теперь отступаем 3 петли в цепочке. И в четвертую, пятую и шестую вяжем по одному столбику. Ряд мы закончили тремя столбиками, так же как и начинали. Второй ряд. Набираем 3 воздушных петли подъема над первым столбиком. Над следующими двумя вяжем по одному столбику, то есть столбик в столбик. Теперь у нас есть первая арочка из двух воздушных и вторая. Первую мы пропускаем, а вяжем под вторую. Сюда нам нужно связать 6 столбиков с одним накидом. Получился веер, как в первом ряду. Две воздушных. И столбик с одним накидом сюда же, куда мы вязали веер. Две воздушных. И четыре столбика с одним накидом над четырьмя столбиками. И повторяется рапорт. Первые 2 воздушных пропускаем, а в следующий вяжем веер из 6 столбиков с одним накидом. Чуть сдвигаем. Две воздушных. И столбик с накидом сюда же. Две воздушных. Четыре столбика с одним накидом над четырьмя столбиками. В конце ряда, когда связан веер, столбик и две воздушных, Довязываем 3 столбика с одним накидом. Первый и второй над столбиками. А третий в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Второй ряд готов. И сейчас покажу начало третьего, который будет считаться рапортом по вертикали. Его мы будем все время повторять. Три воздушных петли подъема. Два столбика. Первые 2 воздушных петли пропускаем, а под вторые вяжем веер из 6 столбиков. Две воздушных, столбик сюда же. Две воздушных, четыре столбика над четырьмя столбиками предыдущего ряда. И так вяжем до конца ряда. Заканчиваем каждый ряд тремя столбиками с одним накидом.